Уровень тестостерона Первое не употребляйте обработанные пищевые продукты и напитки с содержанием химических веществ. Ведь это основная причина низкого тестостерона. Обработанные пищевые продукты и напитки разрушают наши гормоны и провоцируют ожирение. Номер два. Проводи больше времени на солнце. Ведь проводя время на улице, организм синтезирует витамин D. Витамин D регулирует усвоение минералов, кальция и фосфора. Также положительно влияет на уровень тестостерона. Номер три. Ешь здоровые жиры. Например, такие как орехи и семечки. Номер четыре. Оливковое масло. Известный факт. Помогает регенерироваться тканям организма и повышает гормоны. Номер 5. Ешь углеводы. Ведь низкоуглеводные диеты снижают анаболические гормоны. Углеводы являются основным источником топлива для каждой клетки нашего тела. Если белки это кирпичики для построения тканей, то углеводы... Это строители. Номер 6. Больше думай о сексе, ведь либидо – это признак хорошего уровня тестостерона. Номер 7. Побольше позитива и забудь о стрессах, ведь кортизол – это главный враг мужского полового гормона. Кортизол блокирует производство тестостерона и повышает уровень эстрогена. Номер 8. Еще с давних времен народная медицина использовала определенные продукты для повышения тестостерона. Лучшими продуктами для мужчин считаются орехи, семена, бобы, морепродукты, куриные яйца, мясо, овощи, фрукты и мед. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч!